Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Мы летаем у горного склона горы Пик-де-Бюр с высотой 2700 метров. она Замечательный день, он походит, правда, к концу. Хочу записать ролик, сколько стоит владение собственным планером. Я много встречал в сети, там как раз, сколько стоит частный самолет, сколько стоит владеть частным самолетом. Такие популярные видео, там они прямо ух. Вот, я думаю, почему бы нам не снять э, ролик, сколько стоит владение частным планером. Потому что ну, у меня, по крайней мере, есть опыт владения. У меня как минимум сейчас 4 планера своих. И помимо этого у меня опыт владения еще 5. То есть всего за свою жизнь я ну, там, был обладателем 9 планеров. 5 я сейчас продал по разным причинам. И ну, сейчас у меня 4 есть. Я могу рассказать, из чего состоит цена содержание этого планера и на нем полет. Почему планера лучше самолета? Я вам уже сто раз рассказывал. Кто смотрит канал, кто не смотрит, я вам скажу так, что на самолете летать скучно. То есть я, у меня есть лицензия самолетная, э, ультралайт там до 495 килограмм двухместный самолетик. Я на нем иногда летаю. Э, самолетик только нет беру вариант А у меня есть э, опыт полетов на ЯК-18Т. Я на нем летал, учился там. Давным -давным и так далее я летал с друзьями на самолете достаточно много Не скучно то есть вот полет на самолете это наверное основная идея путешествия то есть нужно куда-то лететь с какой-то целью там не знаю попутешествовать на своем самолете по европе там куда-нибудь посетить разные места ты летишь с аэродрома на аэродром Собственно в этом кайф самолета. Кайф еще в том, что вы учитесь на самолете. То есть, когда вы учитесь, хоть на самолете, хоть, не знаю, там, на горшке скакать по коридору, это всегда интересно, то, что вы учитесь чему-то новому. То есть пока вы уч вам интересно, а потом вы научились на самолете. И, ну, блин, вот я вот, там, вот, что еще там. ну Потом идея, свой самолет хочу. Хочу самолет, вы там изучаете тему, как им владеет, покупаете самолет, мечта детства сбылась. Вот, а дальше выясняете, что вот с этим самолетом вам делать, в общем-то, ну, а че? Ну, полетал вокруг аэродрома, полетал круги, зовут посадку. То есть самолетам интересно владеть, чтобы летать куда-нибудь, там путешествовать на нем. Это, это задача самолета. Ну, видите, что я летаю без мотора уже, черт сколько времени, и мы в это время не топлива. И Ну, это время там, мне, мне интересно, помимо того, что трендю на каберу, я еще и следую небо. То есть думаю, так, вот где, где здесь энергии цапнуть, где здесь энергии цапнуть. И видите, сколько я времени нахожусь в воздухе, не тратя топлива, не сжигая вот этот вот сок из докшув динозавров, а замечательно и классно двигаясь по небу за счет своих вот своего мозга, Понимание об устройстве природы. Каждому свое, то есть повторюсь, планер это штука для исследования, исследования неба и классные воздушных путешествий за счет энергии природы. Самолет это просто классная штука для путешествий. Вот. Не надо чувствовать себя ущербным за счет того, что у вас нет мотора. Нет мотора это большой плюс. Мы не знаю, в Африке летаем тысячи километровые маршруты без топлива. Смотрим всю Африку, пустыню Калахари. Я не уверен, что туда любой самолет сунется, потому что там просто банально приземляться негде. Планерам стоит владеть несколько дешевле. Почему? Потому банально, потому что за самолет, если вы владеете им официально, вы должны каждый год платить транспортный лос, с машины, но все равно эти деньги придется выложить. А если у вас более менее мощный самолет какой-нибудь такой за ясно какая четырехместная на которой такой моторчик повеселее стоит то это транспортный налог и вот государство российское считает в мире кстати этого нету и в литве я за самолет когда я им говорил ребята а вы транспортный налог платите? он говорит Ты что а пух какой транспортный налог за небо еще за воздух за которым дышишь возьми денег да не я это правительство российской федерации такое у нас ушлое, развивает малую авиацию и... Ваш налог куда-нибудь пойдет. Ну куда? Может украдут, может что-то построить полезное. Аэродром построит какой-нибудь. Ну, конечно, когда аэродром построит еще что-нибудь. Ну, неважно. Я не буду, это больная тема. Мы о другом, о стоимости владения. Помимо транспортного налога у вас э, обязательно регламенты по ремонту двигателя, по всему. этой и плане есть, но тут же вы все время летаете. Вот каждый час вашего нахождения в воздухе это этого мотора наше топливо вон солнышко светит вот, уже закатная скоро на посадку пойдем и это солнышко нам сейчас дает энергию ветер 16 метров в час южный ветер нам еще энергии дает вот одновременно солнышко и ветер позволяет нам у этого склона пиктебюра летать я никуда перелетать отсюда не хочу потому что уже вечер э погода заканчивается поэтому я просто буду здесь болтать, пока меня держат и писать вам это видео чего складывается стоимость владения планера? Ну, во-первых, сам планер. От сколько стоит планера? Ну, вот этот планер, когда я его покупал, стоил 285 тысяч евро. Э, со всеми налогами, с тележкой, с приборами, которых тут немерено дороги. То есть это ну, топ-энд. Это планеростроение. То есть это очень-очень-очень-очень-очень навороченный, крутой, хороший планер. Я его использую как микроскоп, которым гвозди забиваю для обучения студентов. Но мне так нравится. То есть у меня студ... Зато у меня очередь студентов студентам на год вперед они с удовольствием приезжают и на таком крейсере э, летают. В моем. Это начальная стоимость планера. Если планера дороже, конечно. Вот есть планер это 20-метровый, есть такой же двухместный э, у шлякера 400 тысяч евро будет стоить. Просто потому что длиннющие крылья, 20, там, 5-26 метров. И это такой уже очень-очень тяжелый, сложный планер. Я на таком летать не умею. но ну, точнее, умею, я, может быть, уже и полетел бы с моими 5800 часов. Но учить на нем студентов практически невозможно, длинные крылья, студент делает и на этом-то ошибки, делает, а на том, вы думаете, как деньги-олигархии что ли летают, такие планера, я, кстати, не олигарх, я столько просто денег за свою жизнь заработал, но отдал жил и прочее, потом отработал, и как-то вот, вот так получилось, что такой планер купил, То есть не воровал, не убивал никого, вот, не грабил, работал, в гараже жил количество времени там не знаю потом в домике на колесах жил у меня квартиры в московской нету я купил себе трейлер в нем жил и вот но работал видите зато теперь у меня есть планер дальше бывает ли дешевле планера конечно можно вот сейчас у нас в ангаре стоит планер за 4000 евро двухместный деревянный планер классные с налет 3000 ресурс у него 9000 часов то есть ему летать еще и летать у дерева нет усталости и, э, такой планер может летать и летать и летать и летать, и летать сколько угодно я у Клауса Сольмана в свое время купил бланник за половиной евро вместе с прицепом. То есть не обязательно, чтобы летать на планере покупать такую вот штуковину. Даже точнее как раз желательно не покупать такую штуковину, потому что она нужна только если у вас очень-очень много денег, или вы собираетесь как-то профессионально работать и просто инвестируете в свое будущее. То есть такой планер служит 40 лет, там минимум, и у него ресурс 12 тысяч часов. Все хорошо. Вот помимо того, сколько стоит изначально сам планер, есть еще такая штука, как обслуживание, ремонта То есть этот планер нужно ремонтировать. И как вы понимаете, такой дорогой планер, как этот, приходится ремонтировать на заводе изготовителя, потому что многие работы я, например, сам по мотору, по двигателю, по регулировке управления еще почему-то просто не умею делать и не хочу в таком планере в это лезть. А, например, планер залили 4000 евро, про который я говорил деревянный, я сто процентов любой узел мог обслужить. Самый, тот же бланики наверное, я там, который у Клауса Вольмона купил, тоже многие работы сам делал. То есть обслуживание, ремонт, и чем проще планер, чем он дешевле, тем а, дешевле будет его эксплуатация. А, очень в клубах здесь, в Европе, любят планеры, а SK-13 деревянник тоже. Потому что он настолько прост настолько прод в обслуживании, что вот а, члены клуба просто там пришли, там на отработку своих там 100 часов, положенных в клубы. Многие клубы просто используют схему, когда вы платите клубный взнос в год, и еще 100 часов должны отработать, которые как раз используются на ремонт и на всякое такое. Но, надо понимать, что, может быть, и самого ремонта понадобится чуть больше. Если у вас новый планер, то что в нем вообще ремонтировать? Сколько стоит э, в год, вот, если я ничего не ломаю на этом планере, сколько вот, стоит его обслужить? Я раз в два года где-то приезжаю на фирму «Шлякер», проверяю мотор. Это стоит 1500 евро проверка двигателя. Ну, вот И в принципе мне больше ничего не нужно. А, сколько может стоить, например, серьезный ремонт. Ну, и мы поломали шасси на этом планере. А, согнули все его элементы, которые должны, должны были воспринимать нагрузку. Потом у меня была посадка без шасси на фюзеляж, то есть ремонт фюзеляжа, перекраска снизу и прочее-прочее. Со всеми там бумагами и прочим, это обошлось около 10 тысяч евро. Это действительно дорого, да, за такие деньги можно новый планер, какой, ой, старый планер какой-нибудь нормальный купить. Но это цена владения такой там вот флагманом. Поэтому трижды задумайтесь, чем покупать вот такую дорогущую игрушку. То есть я работал до этого, у меня был планер Янус СМ, тоже моторный. Ээээ, он стоимостью 70 тысяч евро. Прекрасно я на нем летал. На нем, конечно, такого комфорта и таких возможностей не было. Но с точки зрения бизнеса, то есть учить, на нем было легче. Денег можно было заработать больше. Но ну, видите, вот я, как я забочусь о своих учениках. Им на таком чудесном плане летают вместе со мной. Так, э, СЛГ, э, Россия, это э, все годности, то есть это ежегодная проверка планера инспекциями всевозможными, которые должны э, дать заключение, что планер может летать. В России это просто коррупционная такая адская штука. То есть ничего особого хорошего никто ничего не проверяет, только бумажки делают. Но ну, может сейчас кто-то что-то и проверяет, но в целом. Это в основном без труд оформить бумажки. И он адский, жуткий, потому что нужно и приборы какие-то снимать на проверку и прочее. Вот это вот такой маразм. Если вот я сейчас покажу, например, вот у меня, видите, приборы, там, там Высотомер, волюметр надо было бы снимать, вести на какую-то там опрессовку, опломбировку, там, давать какой-нибудь фирме непонятный денег. 5000 рублей за каждый прибор, чтобы она там обнюхала его и сломала. Ну, короче, ненавижу идея это хорошая техническая инспекция планера ежегодная и заключение о том что он будет полетом но ее реализация в россии это адский ад А в европе это стоит ну вот я на этот планер плачу 280 евро за инспекцию приезжает инспектор ему заглядывает в каждую извиняюсь щель этому планеру там разбирает разбираю я кабину чтобы сэкономить если он все и разбирает то это стоит там 500 евро я предварительно снимаю там сиденья, всякие там, оставиваю доступ к узлам. Дальше инспектор посмотрел, и по-настоящему посмотрел, и выдал мне бумажку, что вот, товарищ Волков, месье Волков, можете летать еще годик, радоваться на этом планере. И с, этим, с этой РСИ, формой европейской, СЛД по-российски, работает страховка. Все. То есть, если у тебя есть эта проверка, значит, у тебя планер технически исправно. Если что-то случилось, форс-мажор и так далее. Сколько стоит это в России? Но... От 20 тысяч рублей, это если вам повезло очень, насколько я помню, вот такие цифры я какие-то слышал от ребят, э до 60. Ну, потому что там вроде как нужно на облет вызывать какого-то инспектора. Он должен приехать полетать. Там, например, мой друг Алексей делал у него план, планер. Циру, цирус есть стандарт в России. Он делает на него, летает легально, абсолютно все делает. делал на него и не стоял встоял. В Воронеже И вот ему пришлось в Ванжонеж везти этого инспектора Платить за то, за бумажки, за все. А ему пошлось 40 тысяч рублей На самолет еще дороже стоит Там еще кучу всего проверять нужно Страховка Универсальная формула, если ты много летаешь И летаешь в небольшом количестве Например, на этом планере летаю я И мой друг Саша, например Если бы летал один я, она была бы еще дешевле 0,8% А так как летает Саша, это получается процент то есть мы платим за этот планер, оценивая его там, я оценил 250 тысяч сейчас, с учетом того, что немножко был, 200 тысячи евро в год. Называемая каска, если на этом планере сейчас там улететь куда-нибудь и выпрыгнуть, то ты можешь купить, получить, за учет, с учетом все-таки франшизы будет меньше. Франшиза на этот планер я поставил дорогую, по-моему, 15 тысяч, чтобы вот этот 1% получился. Что если делаешь франшизу меньше, то естественно, там, так начинают считаться мелкие ремонты, то стоимость возрастает. Обязательная страховка от третьих лиц, она недорогая. То есть на этот планер страховка от третьих лиц на тот случай, что я прилечу кого-нибудь ущерб, нанесу большой-большой, она мне входит в 100-200 евро в год. То есть это уже не так много. Теперь, насколько нужны вот эти страховки? Ну, страховки нужны по той простой причине, что вот мой, мой опыт попробуйте использовать. Первый случай был как раз в Орле. Суетился на старте, был молодым пилотом. Я только купил свой планер. В общем, много глупостей наделал. И друзья мои подошли рядом с планером ошивались говорят, давай играть скорее там мы на старт должны там подвезешь нас ты же все равно на стартся планером еду я говорю, еду. вот но это до этого было еще несколько ошибок то есть мы планера поставили с перекрытием при этом я знал что так нельзя и сказал сделал замечание моему соседу но сосед сказал да ты чё мы же с тобой крутые пилоты но он так крутой это был пилот я-то ну, я выезжаю забудь что планера с перекрытием раз баг бабах шмяк в общем у меня консоль в дребезги концовка. у него так как ударила по элерону то соответственно с элероном проблемы и тоже консоль повредилась емную часть не мой ремонт обошелся там 700 евро а консоль этого человека я отремонтировал за по-моему 2000 евро что ли это прямые потери и но в этом случае страховка, хоть у меня была страховка от третьих лиц, и на нее была небольшая франшиза в 300 евро, то есть я бы мог сказать, что вот что, это был только что привезенный в Российскую Федерацию Вентус, только-только полученный, свежий. нем И летать нельзя было, но летали. И поэтому в сумме так получилось, что мне сказали, что давай-ка ты за свой счет отремонтируй, и будет все хорошо. ну я так и сделал. А второй случай был более серьезный, вот на этом уже аэродроме, при взлете из-за того, что была незаголосованность в действиях взлетной команды, которая была на аэродроме, очень хотели ребята помочь, но так получилось, что помогли неправильно, на взлете меня развернуло на планере мотор, и я не успел заглушить двигатель до соприкосновения с планером открытого класса, тот, который как раз 300 тысяч евро стоит, 400 тысяч евро стоит новый. Вот. И я этому планеру отрубил консоль повредил фонарь своим крылом в общем нанес повреждение на 24 тысячи евро и вот тут уже сработала страховка я заплатил франшизу для запуска страховки в 2000 вот и арендовал э, планер для немцев потому что я был виноват но это я мог и не делать но это ну, общепринятая ситуация если ты виноват и ты испортил людям отпуск ну, как бы надо как-то ну, я, мне пилоты сказали, что Игорь, хорошо бы, вот все-таки ребята, планеры арендовать есть. Ну, конечно, конечно. Я арендовал планер на две недели. Страховаться нужно. Это крайне важно. И это позволяет избежать каких-то таких неожиданных потом расходов. И мне осталось рассказать о хранении планеров. И я это сделаю на земле. Я этот ролик уже записал, кусочек. Так что я его просто сюда вставлю. Итак, друзья, небольшой кусочек хранения планера чтобы можно было вот так хранить планер, выкатить его видите какие замечательные облачка на горизонте приехать на машинке, вот, выкатить вот из этого ангара и полететь, вот сколько вообще стоит хранение планера то есть это достаточно сопутствующая, мой приличная статья расходов может быть но в таком замечательном ангаре, где стоит вот сам Клаус Ольман у нас готовит свой планер к полету, представляете, 20-60 рекордов мира учитель мой вот его антара стоит его стоит штемме. Здесь стоит несколько планеров. Твинастер, какие-то еще планера. До диску стоит, по-моему, разобранный. вот стоит там К6, который я чуть было не купил за 2-3 или тысячи евро, что ли. Вот, дельта какая-то стоит. Вот Стоимость базирования в этом ангаре 130 евро. Это очень удобно, потому что, видите, вот я приехал вот на вот этом холмике мой дом. И... и сел на машину 3 километра. Проехал, приехал, вот он, планер, поехал. Вот 130 евро базирование такое стоит. Вот в том прицепчике, вот он мой прицеп стоит, оно бесплатное. Вот. Или вот еще планер стоит бесплатно, мини-лак, например. Вот этот вот прицепчик. Почему бесплатно? Ну потому что просто вот за это денег на аэродроме не берут. Снос аэродромный вот на этом аэродроме годовой получается по 200 евро в неделю, но больше трех недель уже не платишь. То есть 600 евро в год максимум, что можешь заплатить. На двухместном планере 250, то есть я получу, получается, 750 евро. И в результате пользуюсь брифингом, буксировкой возможно. там какой-то и так далее. В принципе, любой человек может прилететь на этот аэродром и забуксироваться, но тогда он заплатит какие-то деньги за посадку. Там это обычно 5-10 евро, например. Если останется заночевать и оставить на хранение планер, тоже каких-то денег заплатит. То есть это все, ну, вообще в Европе аэродромные сборы. Очень доступно, на мой взгляд. Вот. Во что обходятся подобные мероприятия, допустим, в России. Ну, здесь почему, в принципе, это все так дешево? Почему вот можно сказать, пусть планер стоит бесплатно? То есть, вот этот планер, например, за него никакой взносы, никто на нем не летал в этом году, мини-лак. И никакие взносы за него <coughs> не платились. Почему такая, такой коммунизм? Ну, дело в том, что и охраны никакой на аэродроме нет. Это частная территория, частная собственность, но никаким забором она не огорожена, и никто здесь ничего не трогает это так сложно достаточно поверить, но вот она ну, такая вот правда. В России, если так оставить планер на поле, где-нибудь на каком-нибудь аэродроме, до да от него рожки до ножки останется. Вот, ну, поэтому приходится охранять все, строить какие-то капитальные сооружения. Тот же ангар более под большую снеговую нагрузку должен быть и прочее, прочее. Это приводит к тому, что э, те деньги, которые берут за хранение планиров России, а это может быть там, не знаю, 3000 рублей в месяц там просто если трейлер стоит или там допустим планер или там 6000 вот я платил в свое время 6000 рублей за планик ну это тут тоже нормально но если 6000 тогда было в районе 100 евро ой да где-то так 1200 евро в год получается ну подумаешь еще как хранить может быть взять его там в какой-нибудь прицепу волочь куда-нибудь себе там на какую нибудь дачку но опять же это без охраны без ничего то есть ну, Каждый находит там какие-то способы. Кто-то хранил на территории каких-нибудь там, предприятий, там, своих знакомых, еще чего-нибудь. Но такое хранение тоже сопряжено с, с рядом проблем. Например, так можно похоронить планер, похоронили как-то до дискус, так И оставили его мокрым, э сыром каком-то, э не знаю, подземной парковке или что-то в этом роде. И за зиму планер просто превратился в ужас. То есть там откоррадировали все алюминиевые поверхности на двигателе двухтактном. Там, в общем... Ужас, ужас, ужас. Поэтому хранение очень важная часть расходов на эксплуатацию планера, потому что те же двигатели, их нужно консервировать. Вот я, допустим, свой двигатель не консервирую сейчас, потому что просто иногда на нем летаю. А так, по-хорошему, на 90 дней уже нужна какая-то консервация и вообще хранение, когда у тебя постоянно конденсат. Вот на в этом ангаре конденсата нет. Мы приходим и замечательно все в сухом состоянии хранится. Если оставить планер на аэродроме, то конденсат опять же это ты не изморозь еще чего-то то есть это все очень сильно портит планер используйте чехлы для хранения и хорошие чехлы которые у меня допустим есть они стоят 1400 евро я платил за чехлы Слушайте, они реально порядка, порядка трех лет то есть можно считать что каждый год там на 500 евро на чехлы э, нужно выкидывать и это немало поэтому допустим многие Европейские планеристы не используют чехлы и разбирают планер каждый вечер в прицеп. Вот представляете, вот такой планер вот достаточно тяжелый. Его в одиночку не разберешь его надо разбирать вдвоем это занимает. ну, Если очень хорошо натренированные люди, 40 минут двухместный планер разобрать. Если как я, то мне вообще часа полтора надо. Поэтому я предпочитаю чехлы и предпочитаю ангар. Вы можете выбирать что угодно, но вот эту вот сумму на хранение планера. Когда он не летает, нужно обязательно, во-первых, понимать, как это будет происходить перед чем, тем, как его покупать и заводить. И второе, это понимать, что это будет расходная часть, и она будет постоянно, постоянно капать, и никуда не деться. Я помню, задавали вопрос, а воруют ли планера. Ну, я говорил, что этот аэродром не охраняется. Был случай, инцидент, порядка 15 лет назад, вот так же вот стояли несколько прицепов, и зимой какая-то банда из Марселя нехороших людей взяла и порезала фюзеляжи этим планерам и достала из них моторы, то есть совершенно варварский способ, вот представьте вот стоит красивый белоснежный замечательный планер и в нем есть двигатель и вот ночью приезжают какие-то мерзкие преступники, даже нелюди я бы так сказал, берут вот и вот так вот болгаркой достают вот этот двигатель и увозят там, делают из него что-то, а, по-моему 7 планеров пострадало, Тогда, и после этого, очень редко кто оставляет вот так планера совсем уж на всю зиму. Хотя, ну, понятно, что таких случаев больше нету. Поэтому это и повод, почему я, собственно, держу планер в ангаре, а не снаружи. И если, например, я не захочу его в ангаре хранить, то я, наверное, отвезу его к себе домой и поставлю у себя там на участке. Вот. А, еще был однажды случай в Голландии, по-моему, в каком-то голландском клубе украли... Приехала фура и загрузила там порядка 8 планеров. То есть повынимали из контейнеров, просто загрузили фуру и фура уехала. И эти планера, номера их известны, их след всплыл. Э -э, вот эти вот воры связались э -э, с, э -э, в России с одним человеком, моим знакомым, <связывая> и предложили ему давайте все купить. Он понял, там за 100 тысяч евро продавали все эти 7, 7 планеров. чем достаточно некоторые дорогие были. А -э и... Пытались как-то вы, вы, вытащить этих людей на то, чтобы они там хоть как-то какие-то контакты обозначили, хоть как-то договориться, чтобы попытаться купить и э, поймать их при этом. Не получилось. Пугнули, видимо, и люди пропали, и планиров до сих пор не нашли. Будет продать планер, вот я не понимаю людей, которые так воруют, практически невозможно, он номерной, э, где-то на нем летать, так, чтобы никто не знал. Ну, тоже в сообществе очень небольшое планерное, легко найдется этот ну, планер, который сворован. То есть, не принято воровать, это не угон машин, но такие случаи были, в общем-то, поэтому, э, да, нужно относиться серьезно к вопросу хранения еще и вот по этой причине. Mm -hmm. Друзья мои, э, мой учитель Клаус Ольман, э, великий пилот, 60 рекордов мира, больше 60 де... поставленных за его жизнь, просто вот человек-легенда, э, он будет говорить на английском, а я, вы уж как-нибудь переведете сам себя. Little in Russian about yes. Uh, and, uh, Klaus. Uh, you have uh, how much gliders you have? Three or four? Uh, we have actually uh, three gliders. We have a double-seater Steme S10. Uh, we have, uh, I have my Antares, an electric mm -hmm. uh, glider, and uh, DG400, uh, which is a self-launching uh, mm -hmm. glider, uh, relatively old but very, very efficient actually, mm -hmm. still. And how much in the year is uh, money for, for, for, for, you, you have three blood, just how, how much you pay for <laughs> Yeah, uh, that's very difficult to say, because uh, at first it depends uh, how much work do you do yourself, for example, all the, The painter, all the the to to clean the glider like that that you can do yourself. If you go to a to a professional guy, of course mm. it's much more expensive. Uh, so you have to calculate it. You have to calculate uh, the the insurance, which is really a mal a lot uh, concerning the the the third party insurance. If you want to. Uh, Uh, m ensure the glider for a total loss it of course it depends on the price of the glider so you have a wide range of prices between uh, the, the to buy a glider so you nowadays you can even spend uh, 350,000 euros uh, to to buy a new stem glider S12 or uh, so thousand. so for a, for a modern glider uh, they are very good, but they are quite expensive. But on the other hand, you can buy a, an old glider for thousand euro or five, six, seven, eight thousand, under thousand euro. And uh, there, of course, you have much less uh, loss of money. So uh, spending money essentially is uh, for insurance of total loss. And uh, of course, if you have a hangar, you have to pay a place for a hangar, let's say that it's, Uh, probably 1,500 euros a year if you have uh, the, the mounted glider uh, and uh, so uh, the, the essential money you will spend is to buy the glider and then it's really not very expensive because uh, when you have a pure glider so you have nearly no maintenance because if you have a motor, of course you have much more mountain maintenance. So the costs, uh, let's say for ver verification one time a year, uh, that could be around, let's say 500 euros, something. And uh, so of course you buy something. The, the problem with all these costs is that uh, a passionate Pilot never calculates really, <laughs> <laughs> <laughs> but uh, but so you have really a very very wide range. If you go professional maintenance, of course you can spend ten thousand euro a year. Uh, if you can do a lot of things of yourself, uh, or you have. Uh, cheap uh, cheap guy who can do it uh, so one of the problems of registered aircraft is that you need always somebody to sign the mm -hmm. paper and this is you can do a lot of your uh, if you are engineer for example you can do a lot of work but you have not the right to do it so and usually that's uh, that is done with a person who has the right to sign together with him and he makes you confidence so you make this work he look at the work and then he he he, he make uh, he, he signed the paper Спасибо большое, я понимаю... Ты его немного, так... Нет, нет, нет, нет, у тебя лучший глидер с электрическим мотором, Antares, и... Yeah, yeah. Uh, the price uh, for takeoff is zero. <laughs> It's, uh... Uh, yeah, yeah, yeah. So the, what is uh, really wonderful? I'm a, an absolute fan of electric flight, so I, I bought this Antares, which is a really a very very nice ship. Uh, so you can uh, you can start uh, with electric. Uh, you can even have some solar panels to charge the batteries. Uh, so then you are really uh, zero emission. That is what why I bought this glider because uh, I think always. So we of course we need an arrow or we need some fossil fuel uh, and this is just uh, like the dirt under the uh, <laughs> <laughs> <laughs> uh, because the whole day long we are flying with renewable energies we have the whole day uh, with wind, with thermals with rich shoring possibilities or wave uh, and this is really fantastic and uh, I want to promote gliding uh, and uh, it's beautiful, we have this trend now that we have renewable energies and we want to to have uh, uh, save our climate and so uh, and this is uh, from my opinion gliding is the best sport to represent uh, these new trends because we do it the whole day long changing the energy from one in the others and using the whole day long the atmosphere spheric forces of wind and sunshine. Спасибо большое, Клаус. Друзья мои, вот сейчас вот как раз тот самый Антарис, который с электрическим мотором. Это один из первых планиров. У него мощная такая энергетическая установка. На его базе другая фирма Шимхирт сделала Аркус с электромотором. Но, конечно, он чуть похуже поднимается, чуть поменьше батарейки хватает. Здесь вот все прям изящно, очень получилось. То есть вот это вот идеальный планер с электромотором. Мотор очень мощный. О, сейчас даже вам представляете, посчастливится, вам мотор выпустит. Видите, как красиво сложен Оп. Оп. Вот такая штука. Электрический motor, 40 motor, allows you to climb with, with three, three to meters per second. Minute, I have a it's a little bit So, uh, you have this 40 kilowatt, uh, it's a, it's an official electric motor for an aircraft. One of the first, even the first, which was uh, registered officially and uh, used officially. And so you have a two meter propeller, uh, so you saw that uh, all the propeller and motor systems disappears inside of the uh, fuselage and that will say you have a very, very good, uh, Glider. So this glider has a gliding ratio of 56 uh, so and especially it is very very good in high speed that's uh, what I, I really like when we are flying with strong winds in wave flights then pushing forwards and flying with 200-230 kilometers per hour so that is really absolutely great. И я не хочу внутрь. Да, да, да, да. Окей. Друзья, видите, как вам повезло. Вам повезло посмотреть на настоящий боевой планер 60 кратного рекордсмена мира. Вот, И вот его легендарный стеми, на котором он делает рекордные полеты. Летал над Верестом. Этот планер летал над Верестом. Представляете? И вот, вот это тот, тот планер, за которым я учился летать на хвосте, когда меня мой учитель учил летать. Мой великий учитель Клаус Ульман. Спасибо. А мы, мы полетели наконец-то. Я Все, смотрите, какие облака. Я вам.. Эта часть будет в середине видео. Но начала я его снимать не начал. Все, сейчас быстренько зарезаю в планер и помчались. Я вам рассказал вкратце из чего состоит стоимость владения планера и теперь мой опыт, что у меня было и э, вот какие деньги я на это тратил. Я начал летать на планере и, естественно, первый же день захотел планер, то есть я прям вау, планер там. Сейчас я с другого ролика я уже кусочек заснял, что я хотел планер, сейчас ставлю. Чум. Идея купить свой планер, она приходит в голову, я считаю, на второй день обучения. Вот. По крайней мере, у меня так было. Я слетал с инструктором в зону. У меня стали такие щенячие глаза такие. Хочу, хочу. Вот, и Я начал летать. И на второй день я попробовал, я вообще. И я попробовал, как летит после параплана, который летит так. Ну, современные все-таки очень хорошо. Парапланы летают, не надо это бежать. Но в целом после параплана ты просто поражаешься качество волшебного. То есть параплана качество, допустим, 10. А у этой штуки у Бланника качество 27, то есть он с километра пролетает 27 километров. То есть ты летишь, и вот летишь, и Суп говорит, да не, не, это облако следующее. Ты так, коронавирус. Вот, это как так, как вот то? Он говорит, да мы до того долетим. Ты доезжаешь до того, он говорит, да ладно, ты еще туда успеем. И ты видишь, да, что это все можно успеть. это, конечно, поражает, возможности планера после параплана поражают. Я буквально сразу же... Первым делом, как только вот я полетал второй день, говорю, Юриш Саныч, хочу планером. Говорит, слушай, ну ты вот совсем с ума сошла. Подожди, погоди, тебе надо хоть немножко полетать, хоть понять, что ты. Не, я чувствую, что мне планер нужен, хочу, не могу. Вот это вот желание, хочу, не могу, надо, поверьте, ребята, надо стушить в себе сразу. То есть понимать, что вы должны иметь какой-то опыт не знаю, полетов, понимание, что вам вообще вам нужно, потому что понять, какой вы планер сразу хотите купить, очень тяжело. И вот вы начинаете летать на бланике, и понимаете, что бланик это вообще мечта всей вашей жизни. Вот, как я тебя Я все, бланик хочу, не могу буду на нем летать, друзей катать, вообще прям вот все. И бланик я потом, кстати, купил. Но на тот момент бланик там продавали за 10 тысяч евро, и мне моя хорошая знакомая, Лада Баламут первым делом, когда я рассказал про то, что ой, они летали с Игорем Ильичевым, раньше меня начали на планере летать. И вот я говорю, Лада, Илья, я вот летать, все, он говорит, Баланик уже купил. Я говорю, нет, откуда вы знаете, что я собираюсь? Он говорит, ну вот, не покупай, пожалуйста. Вот, и конечно, спасибо вам за добрый совет. И вот я сейчас попытаюсь сделать видео, в котором тоже дам какие-нибудь добрые советы, в том числе и вам. Посадку надо на самом деле уже заходить, высота. Давайте я сейчас... О, не вышла. Черт, шасси не выходит.